Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Не все сразу и не в один день. Путевые листы по-новому. Отчетность переходного периода. Налоговые тонкости процентных доходов. Налоговый прогноз. Предприниматели на ОСН, желающие уменьшить авансовый платеж за первый квартал на фиксы, уплаченные в том же периоде, через ЕНП, не стоит тянуть до последнего. Крайняя дата для этого – 31 марта, и налоговая служба заверяет, что вычет можно оформить даже в последний день. Однако в наших материалах рассказываем, почему так делать все-таки не стоит. Не забываем, что аналогичная логика действует и при уменьшении ПСН на страховые взносы предпринимателя за себя. Путевые листы по-новому. Созданы все предпосылки для оформления путевых листов в электронной форме. Такая возможность с 1 марта прописана в Уставе автомобильного транспорта. Осталось дело за формой, которая пока находится на стадии проекта. И не менее важная новость, которая касается и бумажных путевых листов. С 1 марта такие перевозочные документы нужно оформлять с учетом новых обязательных сведений и порядка. В сервисе «Мое дело. Бюро» размещены образцы бланков для легкового и грузового автомобиля. Отчетность переходного периода. Перейти с ОСН на режим для самозанятых предприниматель может в любой момент, если соблюдены все требования. С декларацией по ОСН при этом можно не торопиться. Специального срока для ее подачи нет, поэтому если деятельность, по которой применялась упрощенка, не прекращается, а просто переводится на уплату налога на правдоход, то отчитаться по-прежнему спецрежиму нужно будет уже только в следующем году, не позднее 25 апреля. Налоговые тонкости процентных доходов. Из-за продолжающегося санкционного давления введены особые правила признания доходов по долговым обязательствам некоторых иностранных организаций. При расчете налога на прибыль методом начисления проценты, начисляемые по долгам иностранных дочерних компаний в 2023 и 2024 годах, признаются во внереализационных доходах только по мере поступления денежных средств, но не позднее 31 марта 2025 года. Это правило применяется для правоотношений, возникших с 1 января 2023 года, но есть нюанс. Налоговый прогноз. Налоговая служба создала портал для самостоятельной подготовки электронной машиночитаемой доверенности МЧД. Там можно создать МЧД для документа оборота с ИФНС или с контрагентами. Полезная фишка поможет заранее подготовиться и прощупать слабые места всеобщего обязательного применения МЧД, которое ориентировочно стартует с сентября этого года, если срок перехода снова не перенесут. С 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях пройдет эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Утвержден порядок его проведения. Уплату в полном объеме недоимки штрафов и пений по налоговым преступлениям планируется отнести к основаниям для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения. Новые субъекты российской федерации днр лнр, Запорожскую и херсонскую области предложено перевести на московское время, то есть включить во вторую часовую зону. Меры социальной поддержки города Москвы распространены на семьи участников СВО, независимо от их статуса, мобилизованный контрактник или доброволец. Кроме того, открыт единый центр поддержки участников и их семей. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 15 марта. Тема вебинара «Как составить годовой отчет за 2022 год». А мы напоминаем, что с помощью моего Дело Бюро вы можете бесплатно смотреть видеовыпуски новостей и вебинары, повышать квалификацию по программе ИПВР. Подпишитесь на уведомления об учебных мероприятиях на сайте, присоединяйтесь к нам в соцсетях и будьте в курсе. Желаем удачного дня!